Интересные факты о животных Человек каждый день узнает что-то новое о природе и ее обитателях. Предлагаем вашему вниманию топ-10 фактов о животных, которые вы можете не знать. Под номером 10 акулы используют солнце для охоты. Исследователи, наблюдая за белыми акулами, которые охотились у берегов Южной Австралии, заметили, что хищники меняют тактику в зависимости от времени суток. Утром и вечером они располагались спиной к солнцу, занимая удобную позицию, при которой их меньше ослеплял солнечный свет, и акулы могли лучше рассмотреть добычу, а также самих охотниц было сложнее заметить против солнца. Под номером 9. Сом охотится на голубей. Самам, обитающим в реке Тарн на юге Франции, пришлось по вкусу птичье мясо. Рыбины подплывают к ничего не подозревающим голубям, а когда пернатые уже готовы взлететь, самы набрасываются на птиц. Исследователи обнаружили, что голуби, стоявшие у воды, остались незамеченными самами, даже если находились совсем рядом. Предполагается, что рыбы не видят самих птиц, а чувствуют их движение, вызывающее рябь на воде. Номер восемь. Черные медведи. Упорные преследователи. Самки черных медведей могут атаковать человека, защищая своих детенышей, лишь для того, чтобы напугать чужака и заставить его уйти. Кого действительно нужно бояться, так это самцов. По данным исследователей, черный медведь подкрадывается к добыче очень тихо, незаметно. Если медведь наметил вас в жертвы, он будет идти за вами, даже ползти, а когда отберется достаточно близко, то набросится за скоростью, значительно превышающую вашу. Под номером 7. Пауки используют хищников как телохранителей Маленький паук-скакун, обитающий в Юго-Восточной Азии, является пищей для муравьев-портных и пауков-плевак. Последние обустраивают свои дома над жилищами из кукуно, чтобы проще было достать жертву. В ответ пауки из кукуны стали строить свои жилища над гнездами муравьев-портных используя опасных хищников в качестве защитников от плеваков. Это равносильно тому, если бы мы селились рядом со львами, чтобы защититься от медведей. 6. Змейный укус называют судороги. Обычная реакция человека на змейный укус – головогружение, обморок, обнимение, затуманенное зрение. Но один из видов коралловых змей вырабатывает яд, реакция на который выбила ученых из клеи своим неожиданным эффектом. Токсины действуют на нервные рецепторы, но вместо анемии вызывают судорожные конвульсии. Сейчас исследователи изучают этот яд, чтобы понять, как остановить судороги и в дальнейшем лечить эпилепсию. Номер 5. Летучие мыши-вампиры умеют бегать. Летучие мыши-вампиры обычно предпочитают их кровь коров и свиней. Если традиционная еда отсутствует, они могут отобедать человека. Эти кровопийцы очень хорошо летают, но при необходимости они умеют и бегать. Снизив скорость, вампиры падают на четыре лапы и скачут галопом, развивая скорость до 7 км в час. Четвертый факт. Скорпионы стреляют ядом. Большинство из полутора тысяч известных науки видов скорпионов практически безвредно. Но это не относится к парабуфус Трансфоликус который умеет пускать струю яда из хвоста, если чувствует себя в опасности. Ранее считалось, что скорпион выплескивает смертельный сок непроизвольно. Недавно исследования показали, что решение, стрелять или нет, зависит от степени угрозы. Третий факт. Пчелы варят шершни живьем. Азиатский гигантский шершень достигает размеров большого пальца человека и может убить за минуту 40 медовых пчел. Но японские пчелы научились противостоять им. Рой начинает кружить вокруг шершня, образуя горячий защитный пчелиный шар. Температура внутри шара достигает 47 градусов Цельсия, и хищник буквально варится в нем живьем. Под номером два Акулы-гиганты едят своих сородичей В 2003 году исследователи промаркировали самку белой акулы, чтобы изучить ее движение. Вскоре маркер показал, что акула нырнула на глубину 600 метров, а температура вокруг датчика скачкообразно выросла. Исследователи пришли к выводу, что хищницу съели. По мнению ученых, скорее всего объект их наблюдений проглотила другая огромная акула. И наконец, под первым номером, кварцы могут освоить грамматику. Всем известно, что скворцы способны повторять звуки. Ученые решили проверить, могут ли скворцы освоить сложные грамматические конструкции, которые присущи только человеческому языку. Оказалось, могут. Несколько месяцев ушло на обучение группы скворцов распознавать и схватывать грамматическую конструкцию в середине предложения. Пока что скворцы не способны использовать правила, которых их обучили, чтобы ответить человеку, но похоже, что это лишь вопрос времени.